клубнике всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 500 мм и длиной базы 1450 На буксировщике установлен двигатель «Ланчин» мощностью 15 сил, это 420 кубиков. Букс представлен в комплектации следующей. А на буксе установлен у нас реверс-редуктор, коробка передач для передвижения вперед и назад, также по желанию клиента была установлена тяговая звездочка на 32 зуба. Двигатель имеет у нас электрозапуск, аккумулятор, дистанционный переключатель скоростей, а выведен у нас на руль мотобуксировщика. На руле присутствуют ручки с подогревом, кнопка 3 в одном – это электрозапуск, свет и глушение двигателя. Также этот буксировщик будет использоваться вместе в паре с модулем толкач. Для этого мы вывели клемму маму-папу. То есть с руля расстегнули клемму и уже фишку защелкнули на косе с модуля. Букс у нас отправляется в город Северодвинск, Архангельская область. Фара в базе уже установлена на 36 ватт. Также присутствует и отсекатель от снега, защита ведомой звезды. Же По просьбе клиента... Мы немножко изменили конструкцию на задней части букса и увели лыжу вниз, в опорную стойку. Соответственно, ваву подняли чуть выше, чтобы звездочка в весенний-осенний период не билась по земле. Всем спасибо за просмотр. Пока!